Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих. Жизни подателю приди и все и очисти на всякий И спаси, Боже, наш. наша. Днесь благоверние люди и светло празднуем осенями Твоим, Богоматий, пришествием. И к Твоему взирающему причистому образу умильно глаголем, покрый нас честным твоим покровом, избави нас от тякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши. И мы на его пламени Я пламеть несущий подвластие всему, моему сердцу и, и умению прибегая. Ты же, я помню, мужик, не жалу не победимую от всяких насмешек, когда сорвети. Радость и радостьки наша. Архангел и ангел множества, предтечью богословом и всех святых ликам, сопредсташая тебе царицы своей в церкви Лохенскей и умиленное моление Твоя во всем мире слышавшее. С удивлением возопиша таковая. Радуйся Бога, Отца, безначально, Да предвечное благоволение. Радуйся Бога, Сына, безвредно, Да причисленное мести Радуйся Бога, духа Всесвятого, И здравое жилище. Рады собой начиновать стихи, приставлю силы, удивления. Рады с темных ласки, все грозные устрашения. Рады с на воздухе светать на сетей херувимы. Рады с языком ворной что виснуть, что прилетели Радуйся и я при благому покрову, и мы земнородни и поклоняемся. Радуйся радости наша, попри нас от всякого злочестны твоим вам опору. тебя, святый Андрей, с Эпифанием в церкви на воздухе за христианы Богу молящиеся, Познашая ко Матери зти, вознесшегося на небо Христа Бога нашего, и припадши на землю, радостно поклоняв всеблагому покрову Твоему, зовуще Аллилуйя. Аллилуйя. Разум неуразумением неси, еси, Дева, в людей православных. Все ради Бразии наши не познают, коль сильна есть молитва Божия матери. Мы же о твоем всем очнем заступлений ведущие сице к тебе с умилением зовем. Радуйся приняла Сыпайся, останется все и осветленные Радуйся, правда, не будем на своим скоро утоляющая. Радуйся, злые, страсти, наши все мысли, могильницы, Радуйся, крепкое возбуждение, все Радость не трудные преодоления, беззаконных на я же ради ты, души Радуйся, я же ради брата, всем нам отверсаются. Радуйся, радость Насосся, твоим, оно, фу, Сила Вышнего осенеет с верою и благоговением, прибегающим к Твоему всечестному покрову. бы Тебе при и причисти, Матери Божией дадейся, да всякое прошение Твое исполнится. Тем оба всяк возраст верных. Славословит Тя и Сына Твоего зовусь. Аллилуйя! Аллилуйя! Имуще богатство милосердие неотскудное, Всем концем земли простираешь руку помощи владычице, Болящим исцеление, страждущим ослабу, Слепым прозренье, и всем вся, покоегожда потребе подаешь. Благодарние во пьющим. Радость от православления, забрусьте мои превосходи, я брошу. Радость от святых прамов, я брошу. Радость от Вся благословия, брат, не усыпайся, спас песни, Радуйся боевую, до Радуйся, святой зерцало, правда, где Радуйся сами всеми Домов и семей, и радость, радость и радость и радость и радость и радости и радость и от всякого радость и радость и радость и радость и радость и и радость и радость и Воздвигши руцы твои и молишся, Я когда нашу недостойную молитву призрит Господь Царь славы, И послушает прошение призывающих Имя Твое святое к Сыну же Твоему, зовущих Аллилуйя. Аллилуйя. Услыша, Господь Бог Иисуса, на вина, молящиеся и повелевающие солнцу стати, донди же отмстит врагом. слышит и твоя ныне моление, Господь Иисус, избранная палата Духа Святаго, тем же им и грешни на твой надеющийся покров тебе, яко Божией Матери, благоголоти герзоги Радыся, мы за на свете мне запердив, посещаю, Радуйся, я, мир, души твоей, всю землю посетив, Радость святых победителей Христовых покров и с нам дедуйся мирных постоицах и бодрость всем разумнения. Радуйся Бога моя жинах и на копинах и наставнице, Радуйся невозмущаемые успокоения, надо годы не стальцы. Радуйся, тайна и веселья, и чистых девких добились. Радуйся, радости наша, Бокрына совсем однозначно да злочестны Твоим обохору. Боговидец Моисей в ополченье Иногда на Амалика, Игда рутся воздвизаше, Израиль одолеваше, их даже руцы не спущаше, Тогда омолик побеждаши, Поддержащим же Его укреплен, Победи врага. Ты же о Богоматии воздевший Руцы твои на умоление, а никим же поддержимо Всегда побеждаешь и враги христианские, И нам в если си непобедим вопиющим. Аллилуйя! Аллилуйя! Видевшись о святых в соборе на воздусе в церкви в Лохенской, молебные руцы к Сыну и Богу простирающую, радостно соархангелы и ангелы благодарную те песнь воспеша, мы же крепчайшима, пачи Моисеевых рук дланьма, твоими укрепляеми умильно». Вопитем. Валдисей, я живу все поддержать за всех нас я к нам любы не высыпье. Радыся пред ней уже жизни и невидимые стоять и не могу. Радыся земную полчище спасли, но хотим наших продольную и Радуйся Он, Божественной Христа, неопарно на руку Своей, держащая и наслады, тема, Радуйся, слышать, на складных тем оспоминающая. Радуйся воинствующих на поцелом мудрее, безрядное венчание. Радуйся подрезающихся в посты без и безмолвии, крестные собеседования. Радуйся из него, боюсь, и подумини, и печали скоро я утешу, все радуйся благодатью, если и не теплее, Радуйся радуйся нашему, укрый нашется, когда с большим твоим охобой. Проповедник неоскудеваемые Благодати милости твоих, Твоих, Явися, святый Роман, сладкопевец, егда от Тебе во сне прият Свиток книжные на снеденье, Тем убо умудрен, вся разумно петь его славу Твою, Святым же писать и похвально я, Взывая с верою. Аллилуйя! Аллилуйя! Воссиялась я от истинного солнца, правды, заря, Дева Бога от раковицы, просвещающая всех премудростей Бога, Сына Твоего, их познание истины приводящая Зовущих Ти таковая. Радуйся, премудрость, я радуюсь, я радуюсь, я радуюсь, я я радуюсь, я радуюсь, я я радуюсь, я Радость тайная и все-таки привидена все и все, И Радость я Радость я и Радость Нельзя подумать начинаний и несмысленных пожеланий, воскресеньеся в нем, твоим мамохом. Хотя и долготерпеливый всевидец Господь, И ведь и своего человека любений, и щедро бездну. Избрать тебе едину в матерь себе, И сотворить о людям непреодоленное защищение, Да все, кто от них и праведным судом Божиим осуждение Достоин явиться, Твоим обаче державным покровом сохраняется на покаяние завы. Аллилуйя! Аллилуйя. Дивное показал и дела Твоя в причисти матери Твоей, Господи, и да причудная мафор в руце ее светящийся паче луч солнечных явися, им же покрываши люди, сущие в церкви в Лохенской, а таковем оба знамени милосердога я заступление услышавше ужасами радости одержими все глаголаху. Радуйся, нерукотворенный, не амафор, Афиоблак, над всем миром распростежь, Аня. Радуйся, приветствую, как хиреев, Сына Своей, по знамени и горунце Своей держащей. А Радуйся, новую милость и новую, Благодарь всем церкви православный являюсь, Аня. Рады все стоп и область мир и скушение соблазных мира всех нас стоп прибавился Радуйся, стоп и умни, многих, По всем нам по спасению по красу Радуйся, явных благо всем подвезников явно явный Радость тайны среди мира, в Радость имени не, не оставляясь своим потомным благодатью. Радость наша, надо Твоим молоком. Дивно от небес во церкви явшиеся ангелы воспеша, апостоли прославиша, лик святителей преподобных и жен святых сословия восхвалиша, предтечи с богословом поклонишася, люди, жесущие в церкви с весельем вопияху. Аллилуйя! Аллилуйя! Всеми вышними и нижними, владычествуя Господь, Озревся в церкви матерь свою стоящую И с умилением к нему молящуюся рече, Проси, мать и моя, за ней не отвращусь тебе, Но исполню все прошение твое И благодарственное сице тебе всех петь и научу. Рады за же, за веком, же, взирая на чиновных и сильнейших, все народы все став на Нинжи, общей, правдой, Людец, отмер, жизни вечной Радуйся, Рады все золотые, с Радуйся, оставленных братьями, на свои всему нужные родцы приемлющая. Радуйся, расслабленных телом, Но не духом, и бераются а от рад болезни возрисовающая. Радуйся, поглубляющим от негулу Новые лучшие смысл дающая. Радуйся, на стопать не в пути греха, и страсти нас примут без обидной, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, Радуйся, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, ищая, твоим, те естество ангельское, похвальное приносит тебе истиней Божией Матери и заступницы всех притекающих к тебе, ведущие, яко несокрушимым покровом покровом твоим, праведных возвеселяйше, грешных заступающий, бедствующих избавляешь и молившись о всех верных зовущих. Аллилуйя! Аллилуйя! Вития многовещанная, Яко а рыбы безгласные недоумеют, Как о и по достоянию Великий всечестного Покрова твоего праздник. Всябо тебе от них, глаголи моя, Не суть довольна К единому исчислению и щедрот твоих. Мы же твое неисчетное благодеяние видящее, с весельем взываем. Радуйся всяк лет, смертного нас соблюдающая. Радуйся от внезапного колебания земли, рады и весель, и сохраняющая. Радуйся от лет, умнитесь, умнитесь, умнитесь, рукою крепкою, Радуся от запомнил огни на горах от лада, и жизни снади вайо шайя. Радуся нашей нашествие на ближний Ты Радуйся, домашние, братья и братья дни миром и любовью обрездающим Радуйся, радость, а радость наша, покрытая Спасти, хотя род человеческий от прелести вражие, человеколюбец Господь, Тебе, матерь свою, дарова земным нам в помощь по кровь и защиту, да будущий печальным утешенье, скорбящим радование, обидимым заступница, да из всех из глубины греховные воздвигнешь поющих «Аллилуйя». Аллилуйя. Царю Небесный, глаголоше в молитве на воздухе, с ангелы, стоящая всенепорочная царица, прими всякого человека, молящееся к Тебе, и призывающее имя Мое на помощь, да не отыдет от лика моего тощ и не услышан. Сию всеблагую молитву слышавшую в Соборе Святых Благодарнее. Возо пишу. Радуйся чистым руками и сердцем земледельцем благословенными плодами венчающая, Радуйся помощи и праведное, до Все права к облюдению. Радуйся крядка преступлений и неправедных сдержаний, всенародных величин. Радуйся пути твоих путей на суше и водах внезапные с Радуйся без родителей плодами веры, дуго веселящая. Радуйся без матерей всех родней земли Радуйся три пореза ступни цесущих и знать. Радость, а не усыпающая, Попечительница во узах и темнице сидящий. Радость, радости радость наша, Покрыть нас отца всякого честным Твоим монофором. Пение всюмиленное слышаще, И теплый Твоей молитве у нас мнемлюще, Просим Тебе, Дева Богородица, не презрей глаза рабов Твоих, к Тебе во в напастях и скорбях прибегаем, и пред Тобою в бедах наших слезы проливаем зовуще. Аллилуйя! Аллилуйя! Яко светоприемную свищу, в молитве горящую, видящая тебя на воздусе влахернская церковь, Согласно со множеством людей, в ней бывших возглашаше, откуда мне сие, да приеди мати Господа моего ко мне, Святый же Андрей со Епифанием теплемо ляхуся к тебе, забуще. Радуйся, полагающих начало покаяния грешников, верные предстательницы. Радуйся, борющихся со страстными, прилогами прелогом, не проживившими, всегдашние споморницы. Радуйся, незримое украшение плоды жестоких визеронрав радуйся тами от рада рабов в кротких и страхах научи радуйся все желанные совершение благие сугружи радуйся в мучении гитародящие и безболезненное разрешение радуйся в честном единые всем нам помощницы Радуйся, а радости нашу, Попрыь нас от всякого, Значистым Твоим, Амам Благодать Божественную И спроси нам у Сына Твоего и Бога, Простри нам руку помощи, Отжени от нас всякого врага и супостата, И умири нашу жизнь, Да не погибнем люди без покаяния, но прими нас вечные кровы, покровительницы наша, да радующиеся Тебе зовем, Аллилуйя, Аллилуйя. Поющий Твой державный покров, хвалим тебя все, якот твердую предстательницу нашу, и поклоняемся Тебе о нас, молящейся, веруем бы и надеемся, Яко и, спросиш, и у Сына Твоего и Бога, Благая вечная и временная всем с любовью, Вопиющим Тебе сице. Радуйся все силений, крепкое заступления, Радуйся всех стихий земных и небесных посвящений, Радуйся всех времен, Бога благослови, Радость всех наветов и искушений от мира, плоти и от находящих попраний. Радость от примирение, ожесточенно враждующие. Радость от недобеда мое исправление, не раскаянный грешнику. Радость не всеми признанных и отвеженных, Радуйся самих отчаянных от погибели и всещающая. Радуйся, радость и наша, Окрой нас от всякого твоей, мама О Всепетая Мать и Пречистая Госпоже, Дева Богородице, к Тебе возвожду душевные и телесные очи, к Тебе простираю расслабленные руцы и из глубины сердца вопию. Призри на веру и смирение души моей я, покрымя всемощным амофором Твоим, да избавлюсь от всех бед и напастей и в час кончины моей я, Всеблагая, предстань мне и уготованного ради грехов моих избавим мучения. Да вы, ну поклоняйся, зову Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О Всепетая Мать и Пречистая Госпожа, Дева Богородице, К Тебе возвожду душевные и телесные очи, К Тебе, простирая расслабленные руцы, Из глубины сердца вопию. Призви на веру и смирение души мои, я, покрымя всемощным амофором Твоим, Да избавлюсь от всех бед и напасти, И в час кончины моей я, о Всеблагая, Предстань мне, и уготованного ради грехов моих избавим избави мучения, выну поклоняйся зову. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О всепетая мать и причистая госпожа, дева Богородице, К тебе возвожу душевные и телесные очи, к Тебе, простирая расслабленные руцы, из глубины сердца вопию. Призви на веру и смирение души моей я, покрымя всемощным амофором Твоим. Да избавлюсь от всех бед и напасти, и в час кончины моей я, о Всеблагая, предстани мне, и уготованного ради грехов моих избави мучения. Да выну поклоняйся зову, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Архангел и ангел множества, сопретечую богословом и всех святых ликам, сопредсташая тебе царицы своей в церкви влахенстей, и умиленное моление Твоя во всем мире слышавшее. С удивлением возопишет таковое. Радуйся, Бога, Отца, безначально, Да предвечное благоволение. Радуйся, Бога, Сына, бездетно, Да предчистое местище. Радуйся, Бога, Духом Всесвятого, Избранное жилище. Радость и борьба, и нофангист их непрестающие удивления. Радость и тем, и все вас есть и грозное устрашение. Радость воздухе светают новости тихих руминий. Радость и ежебокульная восписывающаяся с токрилатией и я же при благому покрову и мы земноводные благодарны, поклоняемся радуемся радости наша покривя сатиана глазночестный твоих ламафору Из знаний пред вечным царем Иногда по блокерствую церковь на молитву, Достойное поклонение с благодарением приносешь Я побыть несущие под свой светящийся, с верою и умирением прибегаем Ты же я поимущу державу непобедимую От всяких нас без опождать до Радуйся, а радости наша, Покрыь всякое от всякого злочистым Твоим амафором. Ко Пресвятей, Владычице нашей Богородице, С умилением сердец помолимся. И Святая Богородица, спаси, О Пресвятая Дева, Мать и Господа, Высших сил, Небесей земли Царице, градой страны нашей всемощная Заступнице, Прими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, И вознеси молитвы наши К престолу Бога, Сына Твоего, Да милость их будет неправдам нашим И пробавит благодать свою чтущим всечестное имя Твое, и с верою, любовью, поклоняющимся чудотворному образу Твоему. несть мы бы достойны от Него помилования быть, ащи не Ты умилостивейши Его нас, владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Всего ради к Тебе прибегаем, яков несомненной скорой заступницы нашей. Услыши нас, молящихся Тебе, Осени нас вседержавным покровом Твоим и спроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим ревности, бдения душах, городоправителем мудрости и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренно мудрие, супругам любовь и согласие, чадом послушания, обидимым терпения, обидящих страх Божий, скорбящим благодушие. Радующимся воздержания. Всем же нам дух разума и благочестия, Дух милосердия и кротости, Дух чистоты и правды. Хей, Госпоже Пресвятая, Умилосердися на немощные люди Твоя. Рассеянные собери, Заблудшие на путь правой настави. Старость поддержи, Юные уцеломудри, Младенцы воспитай И призви на всех нас. Презрение Бога, Твоего заступления. Воздвигни нас из глубины греховные и просвети сердечные очи наши ко зрению спасения. Милостиво нам буди здесь и там, в стране земного пришельствия и на страшном суде Сына Твоего, приставшиеся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братью нашу, вечней жизни соангелы, и со всеми святыми жить и сотвори, ты боися Госпоже славы небесных и упования земных, ты по Божи нашей надежда и заступница все притекающих к тебе с верою, к тебе оба молимся, и тебе яко всемогущей помощницы сами себе и друг друга и весь живот наш предаем ныне и присно, и во веки веков. For me